Комплименты девушки. Красивые слова девушки. Приятные слова девушки. Четыре самых лучших комплимента любимой девушке. Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодняшняя тема – четыре самых лучших комплимента для девушки. Если вы не видели видео о том, как говорить комплименты, обязательно посмотрите, я оставлю ссылку под этим видео. Сегодня я буду говорить о том, что нужно говорить. Если вы будете знать, что говорить и как говорить, вы сможете покорить сердце любой красавицы. Итак, давайте начнем. Первый, самый красивый комплимент девушке, это сказать комплимент ее красоте, о том, какая она красивая. Можно сказать просто, какая ты красивая, какая ты привлекательная, какая ты манящая, какая ты очаровательна. то есть восхититься ее красотой. Здесь можно делать комплименты в деталях, можно сказать у тебя такие красивые глаза, у тебя такие очаровательные черты лица. У тебя такие шикарные волосы. Говорить комплимент ее красоте. Это очень важно для каждой девушки слышать о том, что мужчина восхищается ее красотой, ее женственной красотой. Второй самый лучший комплимент девушки, самый красивый комплимент девушки, это восхититься ее женственностью. Тогда она будет знать, что вы восхищаетесь ей не как коллегой на работе, не как а, другом, не как сестрой, а именно как женщиной, что у вас к ней есть романтические чувства. Это может быть а, таким образом. Ты такая женственная, а, у тебя такая плавная походка, ты такая м -м, нежная, ты такая изящная. То есть все, что говорит о ее женственности, здесь будет уместно. Не нужно говорить о ее уме, не нужно говорить о ее интеллекте. Это тоже классные и приятные комплименты. Но если вы хотите сказать приятные слова любимой женщине, любимой девушке или девушке, которая вам нравится, и вы хотите с ней романтические отношения, то восхититесь ее женственностью. Третий, самый лучший комплимент для любимой девушки, самые ласковые слова, самые приятные слова, это восхититься ее уникальностью, ее особенностью. А, нужно ей сказать, ты знаешь, ты такая необычная, ты такая особенная, ты такая уникальная, я никогда не встречал таких женщин, как ты, есть в тебе что-то такое приятное, что-то такое манящее, что-то такое очаровательное, блин, в тебе есть что-то особенное, какая-то изюминка, меня она так привлекает. И четвертый, самый лучший, самый приятный комплимент для любой девушки, для любой женщины, это сказать, как вы счастливы тем, что она есть в вашей жизни. Вы можете сказать так, я так рад, что я тебя встретил. я так рад, что у меня с тобой отношения, я так рад, что рядом со мной именно ты, я так рад, что со мной именно такая девушка, как ты, я счастлив в то, что есть ты у меня. И тогда вот эти четыре комплимента, они будут звучать примерно так. «У тебя такая красивая улыбка, у тебя такие восхитительные глаза, ты такая женственная, ты такая плавная, ты такая изящная, в тебе есть что-то особенное, ты не похожа на других». Что-то такое манящее, необычное, уникальное есть в тебе. Ты знаешь, я так рад, что я тебя встретил. Я так рад, что ты есть в моей жизни. Я так счастлив, что со мной именно ты. Именно такая уникальная, красивая, женственная и неповторимая. Все. Ваша девушка будет поражена. Ее сердце ахнет, и она будет настолько вам благодарна, она будет настолько чувствовать это вот тепло к вам, и я уверена, что она обязательно ответит вам взаимностью. Итак, теперь вы знаете 4 самых лучших, самых желанных комплимента для любой девушки, для любой женщины. Пройдите по ссылке под этим видео и посмотрите Пять правил, как правильно говорить комплименты, что нужно учитывать, что нужно знать. Очень простые правила, но очень эффективные, и они сделают ваши комплименты еще более трогательными, еще более значимыми. И если вы хотите узнать больше про то, как создать любящие отношения, про страхи в отношениях, мужские страхи, женские страхи, о том, почему может не вести в отношениях, все ссылки я оставлю под этим видео, посмотрите их, и вы не пожалеете. Поделитесь этим видео со своими друзьями, выставите его в своих соцсетях, в Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере, подписывайтесь на мой канал, нажмите на, на иконку колокольчика, чтобы получать уведомления о новых видео, которые я выпускаю каждую неделю. Задавайте свои вопросы внизу, пишите свои комментарии и, возможно, ваш вопрос станет темой следующего видео. Спасибо вам за то, что смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.